Сейчас, я на работе! Чё вам надо, малявки, въедете? Я такой химик! Ты тогда такой химик, который болтает под, да, по старухе! Нужен! Мне нужен! Бен. Да а oh, Пэн, ты самый крутой О, вам радостно?